Папа дома. папу нет. Папа вышел в интернет. Кофе пьет, глазами водит. Что там в мире происходит? Папа, я тебе скажу. В мире я происхожу.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 Потому что папа я очень дорожу. Мне очень обидно, что за много лет Стихов про маму много, а про папу нет. Папочка нас любит летом и зимой. С папой интересно, он такой смешной. С папой мне не страшен даже зверь лесной. Не, да, не боится даже мамы. Папа смелый мой, у папы на коленях я люблю сидеть. Приходите в гости на него смотреть. Пусть другие папы будут все как мой. Но мой, но мой папа самый-самый дорогой. Мой любимый добрый папа, смелый, очень сильный папа. Когда папочка со мной, я за каменной стеной. Ничего с ним не боюсь, крепко я к нему прижмусь. Папа, папочка мой папа, папа добрый, сильный папа. Ничего с ним не боюсь, крепко я к нему прижмусь. Всегда его с работы, он отложит вся заботы. Поиграть пойдет со мной, мой любимый дорогой. Папа, папочка, мой папа, папа добрый, сильный папа, ничего с ним не боюсь, крепко я к нему прижмусь. Папа, папочка, не спишь говорить с тобой, малыш, когда же встретимся с тобой? Любимый, дорогой, ты когда урок читаешь, слушаю, запоминаю, у меня твой нос и глазки, люблю я очень твои ласки.